Сквид это кэширующий прокси сервер для протоколов http, ftp, Gofer и https он позволяет управлять доступом пользователей в интернет ограничивать объем потребляемого трафика скорость скачивания и многое другое Сквид поддерживает большое количество способов аутентификации такие как ntlm ncca, LDAP и так далее в данном конкретном примере мы рассмотрим идентификацию пользователей по IP адресам но перед тем, как начать, давайте рассмотрим основные способы использования прокси-сервера. Первый режим работы прокси-сервера – это обычный режим, кэширующий прокси-сервер. Скрипт таким является сразу после установки. Если страница, к которой обращается пользователь, присутствует в кэше, то она выдается из кэша. Это позволяет сильно снизить потребление трафика для организации. Прокси-сервер будет обрабатывать запросы только от компьютеров, перечисленных в списках контроля доступом (access control lists). Второй режим работы прокси-сервера – это анонимный прокси-сервер. Популярный в интернет тип прокси-сервера. Воспользоваться таким прокси-сервером может любой пользователь, прописав его у себя в настройках. В этом случае для внешнего мира будет виден IP-адрес прокси-сервера, а не IP-адрес клиента. Не рекомендуется использовать свой прокси-сервер как анонимный, так как он часто используется злоумышленниками. И третий режим работы – прозрачный прокси-сервер. Все запросы пользователей маршрутизаторов в сочетании с сетевым фильтром перенаправляют на прозрачный прокси-сервер, который их уже обрабатывает, естественно, с возможностью отдачи контента из кэша. Пользователи могут даже не знать, что используется прозрачный прокси-сервер. Никаких настроек на пользовательских компьютерах не требуется. Мы сегодня разберем настройку кэширующего прокси-сервера. Нам нужно будет установить непосредственно сам прокси-сервер. Это пакет Squid. Веб-сервер Apache. Для того, чтобы мы могли работать с нашим прокси-сервером через браузер, установим SAMS. Sams это веб-интерфейс для управления с И э, базу MySQL. Именно в MySQL будут у нас храниться все данные. Идентификация пользователей будет проходить по IP-адресам. Мы запретим скачивать файлы с расширением AVI и MP3. Также ограничим возможный объем трафика, который наши пользователи смогут потреблять ежемесячно. Давайте Переключимся на консоль и начнем процесс инсталляции всего программного обеспечения, которое нам сегодня понадобится. Первым делом мы установим набор пакетов, которые входят в группу «Development Tools». Это можно сделать с помощью команды U, «y», только пишем не «install», как обычно, а group «install». То есть мы хотим сразу установить какую-то группу пакетов. Вот Все эти пакеты находятся вот в этой группе «Development Tools». Так оно удобнее, когда нужно сразу множество каких-то пакетов поставить, которые в определенную группу входят. Чтобы их вручную не перечислять по одному, их может быть очень много. И видим, что у меня эта группа сейчас вся уже установлена. И все последние версии пакетов у меня уже присутствуют в системе. Дальше уже можно более точечную инсталляцию проводить пакетов. UOM, install и httpd ставим Apache php мы ставим модуль различные для php ставим php gd нам нужен gre squid нужен нам mysql server естественно mysql devil gd devil. так смотрю вроде ничего не забыл и ставить начинаю я вот эти все пакеты все они нам сегодня понадобятся 9 пакетов ждем пока они скачаются и установятся в систему самс нам нужно будет скачать отдельно в репозитории его нет вообще это проект русский я отдам на него ссылку, в печатном руководстве можно будет туда перейти и, соответственно, всю документацию на русском языке почитать. Поэтому я не буду на нем заострять внимание, покажу только, как его использовать. Потому что всю документацию вы сможете найти на сайте разработчиков, незачем повторяться множество раз. Так, все пакеты у нас скачены. Сейчас начинается процесс их инсталляции в системе. 9 пакетов. Инсталляция, она уже проходит намного быстрее, чем скачка. Все, все пакеты установлены. Значит, следующим шагом будет создание временного каталога для компиляции SAMS. USR src Samsung будет называться. Перехожу, естественно, я в этот каталог. Далее с помощью VGET я скачиваю последнюю версию uh, SAMS-сайта разработчиков, SAMSperm.ru. Ждем, пока скачается пакет. И сейчас нужно будет сконфигурировать, скомпилировать и установить SAMS. Смотрим, скачался ли Да, скачался. Разархивируем BZ2 архив, tarxf и название пакета. Так, CDSams, переходим в каталог. Вот здесь можно почитать будет файлы install и readme. Так, по умолчанию значит... Когда мы установим самс, вот такой логин и пароль будет для администратора и аудитора. Их нужно будет поменять нам. Не забыть, файл README описывает, что какие пакеты вообще нужны для того, чтобы самс установить успешно. Нам это сейчас не нужно. Мы это сделаем. Мы уже все знаем, мы и так все это сделаем. И давайте начнем процесс конфигурации SAMS, я никакие опции, дополнительно ничего не буду указывать, все по умолчанию сделаю, этого нам будет сегодня достаточно, чтобы все хорошо работало. Если вам какие-то мелочи нужны, конкретно в вашей ситуации, то можно будет скомпилировать так, как вам нужно. Запускаю процесс конфигурации, компиляции и установки SAMS в системе. Это займет какое-то время, я думаю, без ошибок все это пройдет. И все, в общем-то, все, по-моему, у нас установилось. Теперь добавим в автозагрузку все наше установленное программное обеспечение, чтобы это при старте системы стартовало. MySQL-D добавляю, httpd добавляю, Squid добавляю, ну и Samsung у него тоже есть демон, который можно запускать и останавливать. Переходим в домашний каталог суперпользователя. Теперь можно удалить с помощью RMRF временный каталог US Service Он нам больше не, не понадобится. Мы установили SAMS в систему и можно удалить. Далее с помощью GrabList нам нужно будет убедиться, что наш веб-сервер слушает порт. 80 -ый. Давайте лист найдем, директиву в конфигурационном файле httpd.conf. И видим, что да, листен 80. То есть 80 порт веб-сервер наш слушает. И больше мы там сейчас трогать ничего не будем, потому что наша цель сегодня настроить прокси-сервер. Естественно, Apache нужен, тоже будет нормально настроить, все опции указать, которые... Вам могут понадобиться, но это уже отдельно нужно будет сделать. Теперь а, в файле etc.sams.conf задаем желаемый пароль на базу данных SAMS. Заходим туда. SAMS. MySQL. Password находим. Опцию sams_password указываю, ну, Я укажу куверти сейчас пароль. Естественно, вам нужно будет указать пароль, который никто не сможет узнать, подобрать. Сложный пароль какой-то. Я пока вот просто укажу куверти, чтобы не забыть его, пока мы будем настраивать прокси-сервер. Теперь производим базовую настройку MySQL с помощью специального скрипта. MySQL мы в систему установили, ровно как и веб-сервер сам сесквит, но MySQL нужно побольше будет сейчас настроить. Нужно установить пароль на MySQL, отключить возможность подключения суперпользователя по, по сети. Удалим анонимного пользователя и удалим тестовую базу данных. Во всем этом нам поможет хороший скрипт MySQL Secure Installation. Мы его запускаем и отвечаем на ряд вопросов. Нужно сейчас нам указать текущий пароль для рута указали change the root password ну давайте поменяем сейчас я укажу новый удалить анонимных пользователей да конечно удалить отключить удаленное подключение для пользователя root да мы это отключим тестовую базу тоже удалим не нужно нам перезагрузить привилегии таблиц да чтобы наши изменения вступили в силу Теперь сервис MySQL D Start. Все, по сути, небольшая, самая важная настройка MySQL D завершена. И его сервис, собственно, можно включить. Он у нас без ошибок включился. MySQL-p. Подключаемся под пользователем root. И дальше создаем две базы данных. Вместо пароля куверти вы можете задать свой пароль. Но я сейчас буду куверти использовать. Пишу такие команды. GrandTol. Squid. КТРЛ. Точка. Звездочка. сам Собачка. Localhost. Наш хост. Identified и указываем, собственно, пароль, которым он будет идентифицироваться. Куверти. Так, и нужно будет еще базу одну создать для логов. Squid. Лог. А все остальное точно такое же. Две, две базы данных мы создали. Squid.KTRL и Squid.Log. А на обе базы у нас пароль Куверти установлен. Делаю флюш привилегист для того, чтобы изменения вступили в силу так, видим я где-то ошибся, ищу А здесь у нас не Е, e, а I все нормально произошло, завершилось и я выхожу из базы Теперь нам сделать нужно следующее. Заполняем наши созданные базы данных таблицами и прочими данными. При установке SAMS у нас эти файлы в Local Share SAMS копируются, и там, собственно, весь контент для баз данных уже у нас подготовлен. Это SAMS сделал за нас, нам ничего дополнительно делать не нужно. Теперь нужно просто закачать в базы данных их содержимое, да то и сам с db. вот так вот ввожу пароль, рутас и вторую сквид ДБ, по-моему, да, сквид ДБ точка сквейл, второй SQL файл, ввожу пароль рута 5 и все я э, закачал содержимое сквейл файлов в две базы данных для SAMS. Теперь нужно сделать следующее Заходим в конфигурационный файл /etc/squid/squid.conf конфигурационный файл squid etc squid, squid .conf. Нужно найти строку будет forward .for .for Так еще ищем в незакомментированном виде она у нас здесь есть, интересно. Вот нашел наконец. И я ее сейчас а, раскомментирую и сделаю off. Это сдел, а, делается для того, чтобы везде отображался IP-адрес а, нашего прокси-сервера, а не IP-адрес клиента. Таким образом, пользователи внутренней сети будут скрыты для внешнего мира. Все, я больше здесь ничего добавлять не буду. Сохраняю и выхожу. Вообще можно посчитать количество строк в этом файле и увидим, что половиной тысячи. Настройка сквида через конфигурационный файл достаточно долгий процесс. Нужно хорошую квалификацию иметь. И для начинающих это очень сложно, поэтому мы сегодня именно сам будем использовать то есть веб-интерфейс для скида все что самое важное что нужно пользователю администратору системы от скида он в общем-то дает то есть 90 всех потребностей мы сегодня покроем нашей инсталляции прокси сервера вот дальше запуская оставшиеся службы httpd то есть веб-сервер apache вы можете настроить как вам нужно. Я только убедился, что там слушается 80-й порт. И больше я ничего не трогал. То есть все настройки по умолчанию. Для нас сейчас это не принципиально. Он просто у нас загружается, работает, слушает весь 80-й порт. И мне больше сейчас ничего от него не нужно. Потому что я сейчас не веб-сервер Apache а настраиваю в первую очередь все-таки. Стартую Squid. И стартую сам Веб-интерфейс для нашего сквида стартую и все теперь мы сейчас переключимся в браузер и укажем ip-адрес нашего сервера slash sams и попадем в веб-интерфейс sams откуда мы продолжим настройку нашего прокси сервера все я запустил браузер в адресной строке набрал IP-адрес моего сервера, на котором я сейчас настраивал все программное обеспечение. Его IP-адрес 129. и дальше через слэш я набрал SAMS. Нажимаю Enter. И если процесс установки настройки всего программного обеспечения успешно прошел, то на экране мы увидим вот такой вот веб-интерфейс SAMS. Squid Account Management System. Как мы знаем, по файлу Install сразу по умолчанию создаются две учетные записи. Логин администратора Admin, пароль администратора QWERTY, логин аудитора аудитор и пароль аудитора аудит. При установке sams -а, такие пароли устанавливаются всегда и их нужно будет сменить. Администратор имеет полный доступ к настройкам SAMS, а аудитор может только просматривать статистику по пользователям. Давайте сейчас подключимся под учетной записью админа и поменяем ему первым делом пароль, потому что это небезопасно. С таким паролем быть ввожу логин админ, пароль куверти, попадаю в интерфейс SAMS, первым делом я внизу нажимаю на пиктограмму человечка с ключом золотым, Выбираю здесь в выпадающее меню админа. Также и для аудитора потом поменяйте пароль. Ввожу старый пароль. Новый пароль ввожу. Повторяю его. Нажимаю Change и все, пароль администратора мы поменяли. Теперь нужно выйти отсюда, нажав логов в левом верхнем углу. И заново подключиться уже с использованием нового пароля. Нажимаю ОК. OK. Все, я попадаю в интерфейс SAMS под с правами администратора. И можно, собственно, начать настройку SAMS и настройку уже непосредственно самого сквида. Зададим, зададим какие-то политики сейчас. Первым делом нужно весь интерфейс этот переключить на русский язык, потому что сам по себе SAMS русский проект. Естественно, здесь полная поддержка русского языка присутствует. Как можно переключиться на русский язык? Слева в меню выбираем «Web Interface Settings». Нажимаем на пиктограмму внизу экрана, которая по центру, на гаечный ключ с отверткой. Туда заходим, видим язык, English. Естественно, мы его меняем на Russian UTF-8. «Save Changes». Сохраняем изменения и все наш интерфейс сразу же на русский язык переводится и согласитесь в таком интерфейсе ну гораздо приятнее работать особенно для новичков которые не особо знают английский теперь знание английского им особо-то и не нужно все все на русском все очень понятно и сквит через самс настроить будет очень просто задать какие-то политики важные для ваших пользователей дальше что мы сделаем это Укажем способ аутентификации, включим логи с чтобы они сканировались каждую минуту. И статистика в Самсе собиралась в журнал, чтобы мы могли видеть, кто, когда, сколько а, трафика потребляет, сколько какие файлы он скачивает, какие сайты он посещает. То есть это все можно будет впоследствии в журнале вам а, обнаружить, проанализировать и сделать какие-то для себя выводы. Разворачиваем меню SAMS, переходим в администрирование SAMS, перешли, теперь внизу нажимаю на пиктограмму отвертки с гаечным ключом настройки SAMS, туда я перехожу, дальше я немножечко вниз экрана смещаюсь, способ аутентификации пользователей выбираю IP, немного ниже смещаюсь, включаю обрабатывать логи с видом. А, обрабатывать каждую минуту это нормальное значение все здесь есть дальше вместо your ip адрес нужно будет ip адрес нашего сервера указать 192 168 79 129 и в следующем поле то же самое надо сделать Все я указал, теперь нажимаю сохранить изменения. Все мы сохранили. Следующее, что мы сделаем, а перейдем в, в меню расширения файлов. Создадим новый список, назовем его, на, например, MyBanList. Создаем этот список. И в этот список теперь нужно добавить расширение файлов, которые мы не хотим, чтобы наши пользователи могли скачивать. Это будут файлы в нашем примере AVI и MP3, то есть видеофайлы и а, звуковые файлы, аудиофайлы MP3. Самый известный формат, чтобы они не качали и видео, и музыку. Из нашей сети добавляю точка MP3, нажимаю добавить и точка. IV. По очереди нужно расширение будет добавить в наш список. Здесь, видите, изменилось на добавить URL. Это ошибка интерфейса. Ничего страшного. Нажимаете на добавить URL. Все у нас добавилось. Все нормально. Теперь переходим в пункт ⁇ Локальные домены ⁇ Здесь нам нужно будет задать IP-адрес либо сети, трафик для которых не будет учитываться. Естественно, здесь нужно задать либо ip адрес нашего сервера либо а, просто всю сеть в которой а, он есть и пользователь также присутствует то есть а, 192 168 790 24 то есть наша локальная сеть естественно смысл для нее особого трафик считать нет поэтому я добавлю эту сеть и для нее трафик мы учитывать не будем теперь переходим а, в шаблоны пользователей здесь есть уже дефолт один шаблон но мы созда создадим новый я его назову base. нужно будет указать а, объем трафика пользователя я укажу 100 мегабайт скорость канал для всего шаблона и скорость канал для отдельного пользователя но ну, для отдельного я укажу 128 ну, здесь три нуля точных цифр какие здесь я не помню сразу не скажу а, способ авторизации пользователей. ну айпи адрес естественно у нас у нас в сети у каждого статический IP адрес и нам этого вполне будет достаточно самый такой простой способ поэтому мы сейчас его и разберем период лимита месяц то есть 100 мегабайт у нас выдается на один месяц можно указать здесь неделя или другой период указать но ну, естественно обычно трафик на месяц выдается все больше здесь вроде ничего указывать нам не нужно и добав добавить шаблон нажимаю все, шаблон я добавил и видим, что здесь способ авторизации IP, объем трафика пользователя 100 мегабайт, период лимита трафика месяц и дни недели, но здесь можно только рабочие дни указать, если есть желание. Теперь мы перемещаемся вниз экрана в этом шаблоне, находясь, и нажимаем на отвертку с гаечным ключом. И здесь нужно галочку поставить напротив MyBanlist. Помните, мы создавали MyBanlist, в котором указали расширение mp3 и avi. то есть Файлы с таким расширением скачивать наши пользователи не смогут. И мы этот список здесь отмечаем. То есть для этого шаблон действует вот это ограничение. То есть пользователи, которые будут подпадать под шаблон Base, не смогут скачивать файлы с расширением которые указаны в MyBanList, то есть пользователи наши не смогут скачивать файлы с расширением AVI и MP3. То есть то, то, что нам и нужно. Такая вот у нас политика. Пусть на работе работают, а не развлекаются. Сохранить изменения нажимаю. Все, теперь нам нужно переместиться будет в пользователи. И, собственно, нужно добавить нового пользователя. Для этого я нажимаю пиктограмму с двумя человечками какими-то мифическими и плюсик еще здесь указан добавить пользователя и теперь нужно добавить пользователя пусть он будет у нас евгений рабочая группа не нужна домен пароль для просмотра статистики пользователям можно указать ему какой то пароль небольшой тогда он сможет подключаться в самс и смотреть сколько он трафик уже потребил и сколько у него еще осталось можем такую возможность предоставить нашим пользователям либо пусть обращаются к аудитору который имеет доступ к статистике всех пользователей он может просматривать ну или если аудитор не используется учетная запись то просто уже тогда к администратору нужно будет обращаться что не всегда для администратора хорошо когда его со всех сторон такими вопросами задалбливают указываю IP-адрес клиента нового пользователя 192-168-79-128 IP-адрес маска на конце 0 у нас имя Евгений отчество, другое и все остальное не нужно группа юзер пользователи разрешенный трафик сотка пользователь активен, ну и шаблон, который будет для него использоваться вот как раз тот самый base наш шаблон мы его уже Создали, указали там скорость, с которой могут работать пользователи, возможный объем трафика, который могут они потреблять в месяц. И указали MyBanList, то есть список расширений, которые они не смогут скачивать файлы с таким расширением, то есть mp3 и avi. И, собственно, добавляем пользователя, и все вот эти политики, которые мы сегодня здесь задали, они будут на него распространяться, потому что он шаблон Base у нас имеет, а для Base мы уже задали массу различных ограничений и вы видите квоту на скачивание 100 мегабайт. Пока он 0 мегабайт потребил, ну естественно, только учетная запись была создана, еще он не успел подключиться и ничего а, скачать. Все, на этом, собственно, а, настройка Squid подошла к концу. Теперь что нам нужно сделать? А, нужно будет перезагрузить, Сквид, чтобы новые настройки вступили в силу. Для этого я перехожу в меню Squid и нажимаю «Реконфигурировать». сквит. вот такая вот шестеренка. И здесь появляется кнопочка «Реконфигурировать». Я еще раз ее нажимаю. Все, команда на реконфигурирование Сквидом получена. И сейчас новый настройки у нас вступит в силу. Все, теперь фактически пользователь вот... С машины с таким IP-адресом может у себя в настройках в браузере прописывать наш прокси-сервер и начинать работать. Администратор может перейти в журнал и уже наблюдать за пользователями. Здесь много что можно делать. В, в мониторе будут активные подключения видны. И можете наблюдать, кто какие сайты посещает, кто сколько трафика потребил, какие файлы, какого объема скачал. В общем, у вас будет полный контроль за пользователями, что очень хорошо, конечно. Естественно, другие порты на вашем шлюзе, где будет Squid стоять, вы закрываете с помощью IP-Tables. И никак иначе, как через Squid, пользователи в интернет попадать не смогут. Поэтому они будут прописывать у себя в настройках прокси-сервер, и вы сможете за ними следить. Собственно, как прописывается прокси-сервер в Firefox? Прописывается он вот так. Я указал всю последовательность кнопочек в меню, которые нужно пройти, чтобы прописать прокси-сервер. Ничего сложного нет инструменты, настройки, дополнительные, сеть, там настроить выбираем ручная настройка, сервиса прокси, HTTP прокси и прописываем IP адрес нашего прокси сервера, а, порт по умолчанию, который использует Squid, это 3128. А, порт по умолчанию можно, конечно же, изменить в конфигурационном файле /etc/squid/squid.conf, там за это отвечает опция HTTP нижнее подчеркивание порт находим эту опцию и меняем порт на нужный нам. Сам конфигурационный файл сквида очень большой, вот я уже показывал четыре с половиной тысячи строк. По умолчанию он занимает, поэтому для новичка в нем копаться достаточно долгий сложный процесс. Поэтому мы сегодня использовали Sams для того, чтобы быстро настроить сквит и внести какие то политики чтобы мы могли сразу же начать работать и как показывает практика то что мы сегодня разобрали ну, в 90 всех потребностей ваших покроет то есть что нужно от, от прокси сервера то что то, чтобы он работал в первую очередь и какие то ограничения были то есть ограничения по трафику первое ограничение по расширению файлов чтобы не могли пользователи скачивать самые такие распространенные файлы, но которые к работе никакого отношения не имеют. То есть звук, аудиофайлы, mp3, видеофайл естественно, на работе ну, никакого смысла такие файлы скачивать нет. Мы это, естественно, ограничили. И третье важное, это то, что у вас есть контроль. То есть в журнальных файлах вы полную статистику будете иметь, какие пользователи, какие а, сайты посещали, сколько они трафик уже потребили какие файлы какого объема они скачивали все это у вас будет под рукой и естественно тем самым безопасность вашей сети повышается контроль над ней и давайте поговорим про настройку кэша кэш настраивается с помощью директивы кэш дир в конфигурационном файле etc squid squid .conf по умолчанию Объем кэша равен 100 мегабайтам, мы видим это на экране. То есть первая цифра после Vars Spall, Squid. Эта цифра отвечает за максимальный объем кэша в мегабайтах. Естественно, его нужно будет увеличить. 100 мегабайт слишком сейчас мало. Не 90-е годы. Сейчас 100 мегабайт там можно и за 5 минут набрать. Опция кэшдир, это, собственно, имя директивы. UFS, формат хранения данных, Squid. WarsPoolSquid – это каталог для хранения кэшируемых объектов. Сотня – это максимальный объем кэша в мегабайтах, сейчас указан. Естественно, нужно будет значение поменять. 16 – это Level 1 – количество каталогов первого уровня в каталоге WarsPoolSquid. И 256 – значение – это у нас уровень 2, Level 2 – количество каталогов второго уровня, который уже создается в каталогах первого уровня. Вот такая иерархия создается для удобства. Вот, и давайте рассмотрим ну, некоторые другие директивы, которые вам могут пригодиться. Самые такие популярные. Первое это кэшпир. Директива позволяет использовать прокси-сервер-провайдера как первичный. То есть запросы будут передаваться не к сайтам напрямую, а к прокси-серверу-провайдера. Пример записи кэшпир показан на экране. Дальше кэш-мгр позволяет задать e-mail на странице Ошибки сквит которая будет выводиться пользователям. Естественно, здесь нужно указать почтовый адрес администратора сквида, чтобы к нему все вопросы можно было направлять. Дальше. Кэш Сколько оперативной памяти может использовать сквид. Максимум object size, максимальный размер кэшируемого объекта. И reference age срок хранения объекта в кэше. Все. По сквиду. Все. Сегодня мы разобрали такую достаточно простую настройку на базе IP-адресов. Аутентификация может множеством других способов проходить более сложных, но мы разобрали сегодня простой пример использования прокси-сервера с использованием веб-интерфейса, сам который очень сильно облегчает жизнь начинающим администраторам и экономит массу времени, потому что если все в конфигурационном файле настраивать, это может затянуться там на несколько недель. Очень большой конфигурационный файл, много опций и достаточно а, сложен для начинающих не, не просто разобраться. Поэтому я вот показал сегодня вам такой быстрый способ. Фактически за менее чем час вы можете полностью работоспособный прокси-сервер получить со всеми важными а, Настройками, политиками, ограничениями и дальше уже от этого отталкиваться, что-то донастраивать конкретно в вашей ситуации, потому что, ну, э, сценариев настройки Сквида очень огромное количество, я не могу все вот чисто физически вам показать, что там может быть, да, потому что настройок очень много, Но самое важное я вам сегодня показал, я думаю, с такой конфигурацией вы быстро стартанете и дальше уже по ходу дела будете разбираться.